Всем привет на моем канале. Сегодня буду оформлять еще один новогодний торт. Здесь у меня состав ванильный шоколадный бисквит плюс крем из сгущенки вареной, и оформлять я буду белковым кремом. Покрываю торт черновым слоем. Немного белого крема я отложу. Я окрасила в водорастворимый коричневый цвет шоколадный кейкалоус okay, и жду, пока он у меня крупинки все эти разойдутся. То есть я его не разбавляла, а сразу добавила в крем. Растоплю немного шоколада. Крем постоял и принял цвет, который мне нужен. Коричневый, насыщенный. Рожки готовы, теперь я их покрою кандурином, плотное золото. Нарисую глазки. Слышишь? А ты что-то? Что получилось? Уморять ему. Немного припылю сахарной пудрой края подложки и нарисую снежинки. В прошлом году зимой у нас вообще даже не было снега, и мы на санках не покатались за горки. Было очень обидно, потому что один раз я достала санки, и то я не смогла катить ребенка, потому что снег был мокрый. В этом году хочу, чтобы у нас был снег. Вот такой новогодний торт у меня получился. Не только новогодний, но и рождественский. В виде оленя здесь я припудрила сверху крем. Кандурином жемчужным очень красиво сверкает. Снежинки можно заменить на кремовые снежинки. Не обязательно использовать мастичные фигурки, посыпала посыпкой. В принципе, вообще ничего сложного, очень просто и быстро. Кому эта идея видео понравилось была полезной, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы быть в курсе событий. Всего вам самого доброго, будьте здоровы. Пока-пока!